Такая хорошая беленькая качественная дверь. Естественно, электронный замок. Сумной системы. Вау, потому что качество мне прям, знаете, вот достойное. Я доволен, честно, я доволен. 8 лет сейчас наше время, в нашем бизнесе, арендам это очень выгодно. Вот так будет сделан ваш номер в отеле э, Волна. Весна, дорогие друзья. О, с четвертого этажа даже море видно. Приветище! Уважаемые прекраснейшие телезрители, друзья! Сейчас я нахожусь в отеле Волна. Он же весна! И я сейчас покажу вам, как выглядит номер до ремонта то есть непосредственно шоурум то есть представленный вариант экспозиционный как угодно и как будет готово выглядеть в готовом варианте непосредственно номер действующего отеля весна волна как угодно называйте это дорогие друзья ну давайте начнем с того что на примере вот этого номера я не буду показывать. Сейчас зайду э, туда, где у нас представлены номера, там у нас еще балкончик, уже видите, да, это чистовая отделка, стяжка пола, потолочек выровненный, коммуникации, видите, система пожаротушения разводится, само собой разумеется. И мы сейчас, дорогие мои, идем в эту сторону. Сейчас я вам покажу, покажу первый номер, как говорится в отеле «Весна-волна». Вот так вот он выглядит э, в черновом варианте, это номер 21 квадратный метр, такие варианты у меня есть. Не буду говорить сколько, сюрприз, звоните, пишите. От застройщика дешевле 18-16 миллионов рублей нет ничего. У меня такие подобные варианты есть от 14 миллионов. Смотрите, дорогие друзья. Вот такой вот прекрасный номер. Здесь у нас дверь, справа санузел. И мы поворачиваемся сюда. Огромные большущие стеклопакеты с шикарным большущим балкончиком. Выходим мы сюда, закрываем окно, потому что там у нас топится. Элементы вентилируемого фасада, прекрасная видовая характеристика. Даже у нас четвертого этажа здесь с видом на прекрасную, идеальнейшую резиденцию. Весны, волны. Здесь у нас снизу будут ä, помещения с террасами, которые уже практически все выкуплены. Здесь у нас будет небольшая такая... Зона водички, зеленая зона и прекрасные, красивейшие прогулочные зоны. По элементам фасада, видите, у нас вентилируемый фасад, плюс специализированный вот такой вот камень навесной, фибробетон или как он правильно называется. Эти элементы у нас долго... долговечные, качественные, в общем, как говорится, кто там внутри, внизу шумит, а, он внизу работы ведутся. Вот она, видите, там. Да, ребята сидят, работу ведут, не буду я подглядывать. Все, текаем. Пошли, теперь смотреть. Такой номер без ремонта увидели в отеле «Весна-волна». Теперь настало время увидеть номер такой же сделанный, уже, как говорится, упакованный. Как будет выглядеть номер в отеле «Волна». Немножечко темновато, потерпите, дорогие друзья. Но я с вами набираюсь терпения, беру вот эту карточку «Дормакада». Ну, что там? Есть. Открылась. опа она. Так, я тут разуюсь, потому что следить здесь нехорошо. Вот мы внутри нашего шаурума. Шаурум отель «Весна-волна». Смотрите внимательно еще раз. Такая хорошая беленькая качественная дверь. Естественно, электронный замок с умной системой. Щеколда. Так, как она работает? Опа. Умная щеколда. Смотрите-ка, а? она. на Опа. -на. И не выскакивает, да? Молодцы, как придумали, да? Умно. Так, еще раз. Это входная группа. Тут же у нас два элемента освещения. Видите, второй элемент еще просто не включен. Зеркало прекраснейшее большое. Ковролин везде. Розеточки. Все включено. Все включено. Упакованные номера. Смотрите, вот такой вот небольшой номер, но он классный. Смотрится со вкусом. Обалдеть. у меня страх аж такой появился. Смотрите, вам не страшно, когда оно вот так открывается? Я думал, что она сейчас а, лампочку заденет, б, а, думаю, сейчас отвалится дверь. Нет, не отвалится. Все-таки это отель. Естественно, это отель. Полноценный санузел. Качественно все заходит. Здесь у нас, видите, мы в душевом месте. И полилась вода. Ну и, конечно же, халатики. Только здесь сейчас написано Тагас. Тагас, да? Да, Тагас. Не газ Газмяс. А будет у нас непосредственно Волна. Потому что это презентабельный, крутейший отель. Здесь у нас будет телефончик. То есть, аллоу, здравствуйте, девушка, принесите, пожалуйста, нам халат. Или же что-то еще получше, поинтереснее. Проходим далее. Там, естественно, еще один телефон. То же самое звонить будете оттуда. Красивый камень. Реально камень. То есть, это... Камень, дорогие друзья, они на этом не экономят. Естественно, премиальная водичка «Байкал». Резерв, резерв Байкал, чайничек, всякие вот такие вот штучки чаи, кофе, все это, само собой разумеется, еще одно дополнительное зеркальце, и давайте оборачиваемся и делаем вау, потому что качество мне прям, знаете, вот достойное. Я доволен, честно, я доволен этим шоу-румом. прекрасные будут номера, прекрасный отель, я думаю, что вы захотите сюда возвращаться снова и снова. Мне, например, вообще по кайфу, вот очень нравится, а вот это вообще... Чё, такой кирпич будет в каждом номере, его же сопрут Ой, сейчас еще челобрончик отвалится Он уже болтается, видите, вот так вот посажен Ладно, пусть стоит аромат свечи Естественно, все вкл-выкл Сейчас не буду дрюкаться Там под телефончик у нас будут Type-C Вот эти всякие специализированные вещи Для зарядки телефонов Здесь у нас, конечно же, сейф Ну, естественно, как в отеле Современном Ух ты! Смотрите-ка Смотрите, показываю Доводчики даже в дверях. Молодцы, однако. Здесь тоже доводчик. Ну и халат, естественно. Так. То же самое доводчик. Бах. Вообще бесшумно. Ну-ка, а здесь есть доводчик? И здесь доводчик. Ну-ка... Тоже доводчики, ёкарные бабы, молодцы. Так, сюда выходим. Надо холодильничек все-таки бар упаковать. Так, тут тоже что-то немножечко будет барахла. Ну нормально, молодцы вообще зачет, нормально. Мне очень нравится. Представляю, какой матрас. Матрас вообще классный. Чё за тапки? Тюмы. Видали не? Что-то тапки какие-то. Ну нормальные. Ну, слушай, не вот эти белые херня, а вот нормальные, реально удобные тапочки. Честно, вот на ощупь прям по кайфу. Дорогое все, прям дорогое чувствуется. Стулик такой вот мягенький, классно придуманный. Так, тут доводчики тоже есть. Тоже доводчик. <свёздых> да, нравится, молодцы, постарались. Молодцы, молодцы, молодцы, молодцы. Упаковано все от души. Здесь такой вот шоу-рум, дорогие друзья, для вас. Качество в деталях. Ну и, ну и не забывайте, вот так будет выглядеть номер ваш. Если вы покупаете здесь номер, то окупаемость здесь у нас порядка 8 лет. 8 лет сейчас наше время, в нашем бизнесе, арендам. Это очень выгодно. И, конечно же, большущее панорамное окно, двустворчатое, которое у нас открывается вот таким вот образом. Здесь у нас все будет мебелировано. Естественно, здесь у нас будут сидеть довольные собственники. Что это такое? Свечи, свечи какие-то. Каменный, каменный, опять же, столик. Прекрасная мебель, недешевая. И вот такие вот виды с большого панорамного ограждения. По-другому это назвать не могу. Стены. Стены неплохие, с элементами освещения, но, в принципе, зачетно. Несмотря на то, что четвертый этаж, я не продаю именно этот номер. Я говорю о том, что вот так будет сделан ваш номер в отеле «Волна-Весна», дорогие друзья. О, с четвертого этажа даже море видно. Так, дорогие друзья, отель «Волна-Весна» номера минимальные 21 квадратный метр, максимальные... 60. Если вам нужно купить здесь себе номер для пассивного дохода или для жизни, постоянного места жительства, или для того, чтобы приезжать отдыхать, то мой номер 8-918-880-07-47. Звоните, пишите, дорогие друзья. Не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк. Ставьте мне задачу, я буду вам отправлять все, что есть у нас по наличию. Также не забываем, то, что у нас помимо головного отеля есть волна Residence, есть Line One. В общем, предложений достаточно. Предложим все, что захотите. Все, что захотите здесь, хоть в головном отеле, хоть в апартаментах, хоть в резиденции. Будете жить как короли. Правильно. Где? В Сочи. Все, милые мои. Жду звонка, увидимся. До скорой встречи. Пока. Номер знаете, пишите, звоните, ставьте задачу. Все, что есть по наличию, отправляю. Уже отправляю вам информацию. Информация уже в пути. Самое главное, мне напиши.